Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду пополнять счет на вайс-депозит. Нажимаю пополнение. Выбираю платежную систему NixMoney. Ввожу сумму 61 доллар. и Нажимаю пополнить. Так, нажимаю вперед, это проверка, и нажимаю оплата, Pay, комиссия составит всего лишь 30 центов, и нажимаю оплата, оплата успешно селекшена вперед, как вы видите я пополнил баланс на 61 тету. Теперь мы будем создавать программы, перехожу в график выплат, создам программу на максимальную на второй неделе, Так, вот, максимальная на вторую неделю еще 4.45. Название программы. Нажимаю «Добавить». Депозит создан. Теперь я перехожу на третью неделю. Создаю депозит с максимальной суммой. Указываю название. Нажимаю добавить с выплата через три недели. Добавить. Теперь я перехожу на четвертую неделю. Вписываю сумму двадцать долларов двадцать шесть Вписываю название. И нажимаю добавить. Плюс промокод 31%. Я получаю плюс 8 долларов 23 цента. Сверху. И нажимаю добавить. Депозит успешно создан. Как видите, вот у меня отобразилось все в графике выплат. Ну, после выплаты у меня еще на этой Неделя выплата будет 33 доллара. Вот как вы видите, выплата неделя 32,98. Я создам еще на четвертую неделю и, соответственно, часть на пятую. А потом уже буду держаться в течение четырех недель, выравнивать свой график. Всем, друзья, удачных инвестиций. Инвестируйте деньги и приумножайте их. Всем. Друзья, удачи! Это самый надежный проект в мире. Так что инвестируйте ваши денежки и будете их приумножать. Всем удачи, друзья! Берегите себя, пока!